твой флирт. Сейчас пришла моя очередь. Что она делает? А она уже в тебя втрескалась. Шарм Баттл с Blackpink. Hi, Всем привет, мы Blackpink. Сегодня мы собираемся попробовать Шарм Баттл. Мы будем делать друг другу милые комплименты. И ставить друг другу баллы за них. Это точно буду я. Это точно будешь что я уверена в этом. Джессу, ты играешь в футбол? Нет, потому что ты хранительница. Насколько я знаю, Дженни может быть еще соблазнительнее, чем это. Я дам тебе где-то 5. 5. Где-то пять. Пятерочку, ну что, хорошо. За уверенность дам тебе восемь с половиной. 5. Спасибо. Я должно быть в музее. Почему? Потому что ты произведение искусства. Вау, это круто. Она мой краш. Она хороша в этом. Я дам ей где-то... 40. 40. 40 из 10? Я дам тебе 41. И в сумме это 81 балл. Джису, пожалуйста, сделай еще раз. Я видела цветок этим утром. И я думала, что это самая драгоценная вещь в моей жизни. Пока не встретила тебя. Подожди, подожди. Она так хороша в этом. Я дам ей 70. В следующий раз что-нибудь другое попробую. Могу обратиться к Розе? Ты, случайно, не Netflix? Потому что я могу смотреть тебя сейчас сами. Нет, я даже думаю, это было неплохо. Я могу тебе дать... 50. Спасибо. Мне это очень понравилось. Поэтому 80. Спасибо, девчонки, вы слишком хороши. Она уже полностью готова, смотри. Дженни. Да. знаешь? Что? Ты моя самая Давай, большая я. слабость. О, я, я твоя я, слабость? Что ты делаешь с этим ртом? Да, ведь только из-за этого действия это немного такой вайб усов. Нет. Я дам вам, ребята, по 20 очков каждый. За старание. Эй, девушка, если бы ты была огурцом, ты была бы милым огурцом. Чего? Я не поняла это. Нет, ты неправильно сказала. Я неправильно сказала. Хорошо, я попробую снова. Я была немного удивлена вначале. Огурец? Что не так с огурцом? Эй, девушка! Так как ты сказала огурец, а потом добавила милый огурец, получилось, что не было смысла, я дам тебе 9,5. Я дам тебе 20 очков. И скольки это, типа и 100? Ну, это по моим стандартам, хорошо. Если бы ты была песней, ты была бы лучшим треком в альбоме. Лиса, это меня не впечатлило. Да, это совсем не похоже на тебя. Ты обычно очень харизматичная. И то верно. Дам тебе 6. Ты кто вообще? Я Лиса? Я бы у тебя даже забрала некоторые баллы. Я дала тебе восемь с половиной, но ты мне дала всего шесть? Ты ей 6 дала? Да. Тогда я 4 дам. Хорошо, покажи нам следующий. Случайно не электричество? Потому что ты точно сможешь зажечь мое небо. Громкость очень слабая. Она очень стесняется, поэтому громкость становится слабой. Твой голос снижается, я предпочитаю громкие голоса. Очки были вычтены за то, что голос становится тише. Я дам пять с половиной. Я четыре с половиной. Сделаешь хорошо, сотку дам? Ты случайно не луна? О, <свист> это хорошо, хорошо. <свист> Мне нравится. Продолжай в том же духе, давай. Ты, ты случайно не луна? <свист> Потому что даже когда вокруг темно, <свист> ты продолжаешь <свист> сиять. <свист> ты случайно не луна? Ты случайно не луна? <свист> <свист> я дам тебе 40. <свист> Серьезно? <свист> Учитывая первую партию, я дам 45. <свист> Была бы я кошкой, я бы провела все девять жизней с тобой. О, мне это нравится. Это было хорошо, но почему постоянно твой голос становится тише? Нет, это не СМР стиль. Похоже, что ты кого-то соблазняешь. Джису, например, всегда громко говорит, даже когда соблазняешь. Дженни, да. 80 дам. Целых 80? Спасибо, Дженни. Я, конечно, не Джин, но, но кое-какую мечту я могу исполнить. О, она сделала это в диснеевском стиле. Я могу исполнить твое желание. 30 очков. Это было мило. Всего лишь три? Ну, вместе это 33. Спасибо. И победитель у нас Джису. Спасибо. Спасибо. Можешь сделать это движение. Знаешь, а я ведь счастлива. Спасибо, что посмотрели это видео. Дайте нам знать, кто из нас лучше всех показал свой шарм. Оставляйте комментарии. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на озвучку Дженнели, потому что она делает много озвучек. Пока!